Я объехал в страну 643 поездки. Всю, Всю, даже в вашем городе уже третий раз. Тогда же один из городов Московской области. Чего не улыбайтесь? Плохо живете. Хорошо жили, вы бы улыбались. Чего будете обманывать себя до да других? Может, действительно, жизнь не сладкая. Надо голосовать за тех, кто опытный, смелый, честный, никак не связан с заграницей. Поезд наш идет дальше. Впереди у нас Тула, Орел, Курск. Всю страну десятки раз обижаешь, чтобы вы не обижались. Мол, там сидишь в Москве? Нет, приезжаем к вам. Сюда к вам никто не приедет. Ни Грудинин. Ни Собчак, друзья, ни Титов друзья, Вы уже? Да. Молодец, друзья, молодец друзья, И что он сказал? Что он сказал? Друзья, ну? друзья, Согласен друзья. я? Друзья, да, друзья. прям в прям городе. городе Это вам тяжело Вам тяжело Потому что если президента изберете Мы должны Тогда другого назначим Министром природных ресурсов Сегодня Донской ничего не делает Бездельник это да Слабые, слабые министры. министры. Ничего не могут. И, И губернатор министры. должен что-то делать. И глава администрации города у вас. Сколько раз меняют у вас главу администрации города? А? Десятый уже за 20 лет. Я помню, я приезжал лет 15. Какой-то не русский был. Адус. А? Где он сейчас? В Израиле. Ну вот, вот. Я был, помню. Прям в администрации к нему пришел. То есть, конечно, самое неприятное – воздух. Вам, конечно, хочется, чтобы этого не было. Чего же травить себя каждый день? Поезд нашу уходит. Я прощаюсь. Не надо лениться. Будет теплее уже 18 марта. Придите, проголосуйте, и у вас будет радостное настроение в понедельник, 19 марта. сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Давайте вернемся к полигону. Но только с другой стороны. Президент Российской Федерации это гарант Конституции. В 42 статье, как нам только недавно сказал один из выступающих, есть гарантия того, чтобы наши граждане жили в нормальной экологической обстановке. Один из выступающих сказал, слушай, губернатор два года назад, ну, больше двух лет назад пришел и сказал, дайте, я сам буду командовать экологией. И за два с половиной года ничего не сделал. Нет программы, нет программы мусорогающих заводов. Ну что бы сделал на моем месте, я на месте президента? Ну, лишил бы его полномочий, выгнал бы просто. Но потому что не бывает такого, когда человек берет какое-то дело, а потом заваливает его, ему еще оставляют рабочее место. Я когда работал депутатом областной думы, мы все время ходили в мэрию Москвы и говорили, слушайте, но ну этот ваш мусор, вы должны сами разбираться. Я бы вызвал на месте президента мэра и сказал, слушай, когда-то у Лужкова была программа. 30 заводов, построенных в разных районах Москвы, где вы на своих заводах, да, они куплены за границей, 4 из них было куплено, размещено в Москве. Все свои проблемы с мусором решаете сами. Потому что любая европейская столица не вывозит мусор в соседний э, регион, область, а решает проблемы сама. И если бы Москва не, ложил, не клала плитку три раза в год в одном и том же месте и не решала бы проблемы там с освещением, она бы давно решила свои проблемы. Я бы взял этого губернатора и сказал, слушай, ну если ты взял полномочия, дай мне программу, где написано, в какие сроки, когда, где будут построены вот эти вот плюс разжигающие заводы, которые гарантируют полную экологию, и решите эти вопросы, а потом решите вопросы с полигонами. А потом будешь тратить деньги, 5 миллиардов на свой пиар, где тут есть 360? Вы скажите, что когда денег нет, на пиар деньги не тратят, на 360 и на все остальное деньги тратить не надо. И на вертолеты деньги тратить не надо. И я бы на место губернатора, президента вызвал бы губернатор и сказал, ты что, не понимаешь, в чем дело? Главное это люди. Сильный президент это не главное. Главное, как живут люди в этой стране. Они не должны думать о том, что дети травятся водой. Они дышат непонятно чем. И это главная задача президента и государства обеспечить нормальные условия жизни. Вы возьмете нашу программу «20 шагов», я ее пересказывать не буду, но там написано, что должна быть нормальная экологическая обстановка. В Конституции записано бесплатное образование, оно должно быть бесплатным. В Конституции записано бесплатное здравоохранение, оно должно быть бесплатным. Люди должны жить так, как должны жить люди в самой богатой стране мира. А то мы слышим, что самая богатая страна мира, а жить уже невозможно. А чиновники не слышат людей. Вот тут правильно выступал депутат местного самоуправления, а я тоже теперь председатель совета. Слушайте, вот занялся губернатор уничтожением местного самоуправления, больше других проблем нет. Идет через головы, черти как. Рассказывал о гражданском обществе, а люди понимают, что никакого гражданского общества просто не существует. Говорил о том, что он наведет порядок в строительстве. Вы посмотрите, что творится. Рядом с моей территорией, на бывших землях колхоза, о которых Владимир Иванович сейчас говорил, строится мегагород. Мегагород на 3 миллиона квадратных метров, куда мусор будут возить, куда канализация идет, откуда берутся дороги, губернатора не интересует. Он взял себе полномочия по строительству, и после этого президент его должен вызвать и сказать, «Слушай, ты что там творишь вообще?» И президент это тот человек которые гарантируют всем людям справедливость. В нашей программе написано, ведь главная справедливость, главное то, как живут люди в этой стране. Поэтому там написано, да, прогрессивная шкала налога, богатые должны платить больше, чем бедные. Там написано, что национальные богатства должны принадлежать народу. И нечего придумывать всякие сказки о том, что у нас вот тут... Газпром, Росс, нефть и все остальные государственные, потому что деньги-то на самом деле куда-то пропадают, они должны попадать в бюджет. Да, пенсионеры должны не, от пенсии до пенсии не думать, как они вообще, как им родные помогут. Государство должно беспокоиться о тех людях, которые работали на страну всю жизнь. И в этой программе написано, что зарплата должна быть достойной, не должно быть такого, что у нас... как это. Не главное, как вы получаете, главное, как мы отчитаемся на части. А мы с вами знаем, что все эти отчеты губернатора, все это обман. Вы можете дать на 100 мест в детском саду 300 путевок и сказать, что вы решили проблему с детскими садами, но это неправда. И поэтому у нас в программе наполнение бюджета за счет вот этих вот сырьевых и наших друзей, так называемых, олигархов, в кавычках. Этот бюджет должен быть направлен на то, чтобы людям нормально было жить. Надо строить дома и давать, как у нас в совхозе, бесплатные суды молодым специалистам. Надо обеспечить всех студентов, после того, как они закончат учебные заведения первым рабочим местом. Все это написано в программе, но главное другое. Власть должна повернуться к людям. Вы же видите, тут ни одного министра, ни самого губернатора, хотя все, я так понимаю, были приглашены. Они вообще в упор не видят населения, С населением, с народом надо говорить и надо объяснять. Мы можем любые трудности преодолеть, если мы вместе. Если мы вместе их решаем, а если кто-то там, извините меня, в Красногорске сидит и получает сумасшедшие деньги, а еще и тратит огромные деньги на свой пиар, а в этот момент не могут найти 25 миллионов рублей для того, чтобы проект сделать рекультивацией, это не власть. И президент должен положить этому конец. Честно, я не знаю, как вы проголосуете, я знаю только одно. Так жить нельзя. И это повсеместно, потому что куда бы мы ни приехали. Вот я был в Санкт-Петербурге. Сейчас мне звонили из Челябинска. Огромное количество регионов все находятся в тяжелейшем положении. Надо менять что-то в этой стране. Ну и я могу вам сказать, что команда национально-патриотических сил КПРФ разработала программу. Вы ее все увидите, прочтете. Но главное у нас есть желание поменять все в сторону народа. Вот эти лозунги, которые сто лет назад произгласил Владимир Ленин, именем которого назван Мой Совхоз, землю к крестьянам, фабрике рабочим, вся власть советам, это особенно актуально в Московской области, и миру мир, они должны опять быть главными в этой стране. Я вас прошу, приходите на выборы. Честно, на самом деле никто за нас наши проблемы И главное вам здоровья. Вместе мы победим. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Ну, вопросов. Тут больше предложение о сотрудничестве и предложение помощи. Спасибо большое. У нас будет штаб здесь, и вы все сможете, если у вас есть такое желание, помочь нам в избирательной кампании. И очень приятно, такие добрые слова. Я вообще-то столько добрых слов за последнее время слышу, что стоило идти в кандидаты в президенты, точно. Значит, ну вопросы. Как вы, став президентом, решите вопрос с мусором в Московской области и не только в областях. Московской и не только в других областях. Очень просто. На самом деле главная задача это наполнение бюджета. И в нашей программе написано, что если мы перестанем отдавать огромную часть нефти, наших вот этих вот этих природных богатств или нефти и газодоходов разным олигархическим структурам, то мы наполним бюджет. А потом из бюджета мы направим деньги, в том числе и на экологию. И у нас в программе не только это, но и то, что нужно минимум 7% тратить на образование, минимум 7% бюджета федерального тратить на здравоохранение, минимум 10% нужно тратить на поддержку э, села, на, но главная задача еще вот в чем. Вы понимаете, вот вы сейчас посмотрели этот фильм, я его первый раз тоже видел. Вот эти предприятия, о которых, это рассказ, э, о которых говорили, они не могут сейчас продать свою продукцию, потому что у нас, к сожалению, бедное население. И самая главная задача – это борьба за богатство, за достойную жизнь нашего населения. Тогда они смогут покупать наши товары, наше молоко, наши э, там, трикотажные изделия. И тогда заработает предпринимательство. А вот вопросы экологии – это вопросы государства прежде всего. Как искоренить коррупцию? Да очень просто. Один э, э, лидер одной азиатской страны, сказал, слушайте, если вы посадите несколько своих друзей и родственников в тюрьму, сразу все поймут, что вы боретесь с коррупцией. Сразу все поймут, что настало другое время. Надо просто перестать врать и воровать. И второе, надо сделать независимую прессу. Эта пресса, которая сейчас промывает мозги нашему населению, она абсолютно зависима. И поэтому независимые средства массовой информации и одновременно политическая воля руководства. Придет к тому, что коррупционеры сами разбегутся и еще принесут обратно свои неправедные доходы. Это я вам гарантирую. Кто ответит за беспредел в ЖКХ? Ну вообще-то на самом деле беспредел в ЖКХ надо закончить, начав регулировать тарифы. В нашей программе написано, что тарифы на ЖКХ не могут быть больше 10% от дохода семьи. И второе, это конечно надо поставить под контроль тарифы естественных монополий. Никто не может объяснить, почему все время для, а у нас в собственности у совхоза котельная, все время цена на газ растет, цена на электричество растет, цена на солярку растет. Причем ни в одной стране мира такого нет. Вы видите, цена на нефть упала, а цена на, на бензин и солярку растет. Это недопустимо. И поэтому тарифы будут поставлены под контроль, и этим будут заниматься государственные органы. Тут есть еще от, очень, от Валентины Николаевны письмо э, о том, как передают военный городок в, Серпах, в 15. Я абсолютно убежден в том, что люди должны сами выбирать там, где они должны жить. И это должно решаться на референдуме. За нас вообще все решает уже почему-то власть. А я считаю, что только проведением референдума, только определением воли граждан можно решить какой-то такого типа вопрос. Поэтому абсолютно убежден что без того, как решат люди, никакие такие территориальные вопросы решаться не должны. Это мое абсолютное убеждение. Я готов отвечать дальше на вопросы, но я вам вот что скажу. Мы будем проводить еще много мероприятий. Я вам очень благодарен, что вы нашли время и пришли к нам, что вы вот такие хорошие. Я надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество и приходите на выборы. Спасибо вам большое.